Коли ж нам чекати перемоги, що чекает нас на 9 травня? Вибачьте, что не в тему, но зараз есть реальность. Спасибо за вашу работу, не в тому. Все это было мной предсказано уже в моем вебинаре, который я опубликовал в начале военной операции, то бишь войны. Там я сказал о том, что Украина победит, но это произойдет аж в феврале. И это произойдет с использованием определенного оружия или операции, которая будет называться, как-то там я сказал, я просто уже не помню. Со своей стороны сейчас хочу сказать, что особенного ничего не будет происходить на 9 мая. Я думаю, что есть вариант такой. Один из вариантов это отмена самой операции, как ни странно. Почему? Дело в том, что отмена операции позволит оставить все на своих местах, так как есть. И после этого второе это... Украине, которая захочет отбирать или которая хоть захочет защищать свои территории, ее можно обвинить в наступлении и так далее. То есть полностью меняется риторика самой войны, которая называется военная операция в России. На самом деле это война большой страны, которая напала на маленькую страну. То есть вот такая страна... Пытается съесть вот такую. Но у нее ничего не получится. Не будет дальше по поводу ядерной войны. Не будет никогда ядерной войны. Она ни в каком виде не проявляется. По поводу чего-либо э -э, в дальнейшем вы вопросы здесь будете задавать. Я на них буду отвечать. Э -э, восстановится ли жизнь. Она будет затяжной, эта война. Долгой будет эта война. Перейдет на сторону... Победы Украины Это будет такой вот путь Завершится это все заключением договоров